В здании бывшей пятой основной школы на улице Парада 7 заканчивается проект масштабной реновации, который затронул все помещения. Здесь, как и в ряде других школ города, в рамках софинансирования РАФ были заменены системы водоснабжения, вентиляции и отопления, сделана внутренняя перепланировка и существенно улучшена материально-техническая база учебного заведения. Сюда планируется перевести основную школу Сасканес, на чье место на улице саула 7 должен переехать детско-юношеский центр Яуниба. В прошлом году данный объект был основательно утеплен, поэтому теперь после внутренней реновации школа будет соответствовать высоким стандартом эксплуатации. Здесь не только отремонтированы учебные кабинеты, но и другие аудитории. Обновлен спортивный зал, получивший отличное покрытие. Проведен ремонт и актового зала, удобного для самых разных мероприятий. А специализированные кабинеты, например, химии, информатики и домоводства, отличаются новым оснащением. Не забыли о лицах с ограниченными возможностями. В школе имеются не только обустроенные санузлы, но и лифт для перемещения по этажам. Руководство города и специалисты сферы образования отмечают, что ранее школа Сасканец постоянно мигрировала с места на место и не имела на учебных помещений. Но теперь эта ситуация приятно изменится. В настоящий момент осталось лишь завершить последние штрихи и получить разрешение Государственного бюро по контролю за строительством. «Основная школа САСКОНЕС, конечно, довольно интересное учебное заведение, так как у них своих ну таких современных школьных помещений, честно говоря, никогда не было. Вначале она называлась экспериментальная основная школа, там учебный, учебный процесс был организован в здании университета. Потом они переехали, конечно, мы реконструкцию делали в детской больнице, в помещениях детской больницы, да, и у них не было нормальных условий для учебы, не было лабораторий нормальных, кабинетов, спортивных залов и так далее, да. И можно сказать, что, ну, в связи с реконструкцией этих всех помещений на Парадос 7, школа получит современное здание, современные кабинеты, мебель и смогут успешно работать. Постепенный переезд школы Саскани должен начаться в конце апреля. Если ситуация с COVID-19 улучшится, то в новых кабинетах ребята смогут учиться уже с 1 сентября. Здесь у нас, конечно, большие просторы, большие возможности. Наконец-таки у нас будет большой-большой спортивный зал, о котором мечтают уже все. У нас будет э, очень красивый э, кабинет химии, очень будет у нас просторный кабинет физики. У нас будут просторные кабинеты и оборудованные, что все связано с дизайном и с технологиями. Э, мы сможем и готовить, и вышивать, и мальчики, и девочки, как говорится, не мешают друг другу. Поэтому мы только надеемся на самое лучшее, мы надеемся, что, что все будут здоровы, что закончится эта пандемия, и 1 сентября мы все придем сюда, сможем красиво отпраздновать и начинать учиться в оборудованных учебных кабинетах. С переездом школы помещения на улице Саула-7 не будут пустовать. Туда переместится детско-юнический центр Яуныба. В свою очередь здание на улице Талтес также ожидает обновления. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугаповской городской думы.